Добрый день. Расскажу сейчас о нашей услуге, анализ рынка, анализ конкурентов. За что я ее люблю, почему мы ее делаем, нашим клиентам запускаем. Дело в том, что когда мы начинаем с вами работать, с вашим бизнесом, нам важно понимать первое, какое место вы занимаете на рынке. И посчитать там по прибыли практически ну, там, нереально, если вы не очень там, крутая там, корпорация, которая там, знаю, показывает свои обороты. Но как мы делаем? Мы считаем по другим показателям, например, там, по количеству трафика на сайте, по обращениям, по качеству работы менеджера, по продажам, по качеству сайта и так далее. Таким образом мы заходим на рынок и смотрим ваших, допустим, 10 игроков, которые делают то же самое. И задаем себе вопросом, почему один лучше продает, второй хуже? Что на это влияет? Какие, какую пользу мы можем вынести с нашего игрока, который делает то же самое, что и вы. Мы прозваниваем отделы продаж, таким образом проверяем менеджера по продажам, слушаем скрипты у них, там, как они общаются. На самом деле менеджер по продажам, который работает, он за три года где-то, он уже выверенный какой-то алгоритм для себя понимает, который дожимает клиента, который допродает, вовлекает. И этот скрипт мы берем у него, приносим вам. Мы заходим на сайт, анализируем, смотрим, какие текста, как сделано все, как оптимизировано. Собираем это все со всего рынка, приносим вам, мы идем в рекламные кампании, видим, как они продвигаются в Фейсбуке, например, ВКонтакте, в YouTube, в рекламных кампаниях контекст, SEO, как делают. И весь этот навык мы приносим вам. Таким образом, с 10, допустим, ваших конкурентов мы создаем некий образ. Мы понимаем, что вот так в среднем живет рынок. Он пользуется этой рекламой, вот такие у них сайты, и вот так в среднем работают менеджеры по продажам. Потом мы очень быстро внедряем все эти данные, навыки вашей компании, вашим продажникам, вашему сайту, вашей рекламным компаниям, и поднимаем вас на уровень с лучшими на рынке, добавляя фишки с других рынков. И наш опыт, наши наработки, продвигая вас, работая над вашим уникальным торговым предложением, очень важный второй шаг, мы начинаем работать больше с вами здесь уже. Чем вы лучше, чем вот эти вот все. А всех мы уже видим под как они работают. С этого мы подвигаем вас выше. То есть мы делаем по принципу Юлия Цезаря или Александра Македонского. Я не помню, к сожалению, Юрий Цезарь это сказал или Александр Македонский А я Александр Македонский Я хочу в первую очередь стать первым среди равных а потом, Я хочу стать равным среди первых, потом первым среди равных Аналогично мы делаем с вами Мы делаем вас равным среди первых, потом первым среди равных